Подъем раба! Ч спи, малек? А? Чё спим, а, Олег? а? Я тебя сейчас согрею. Понял, вс, я Сам шоусь. ты обиделся. А, а это кто за гости это мости? Что Шо за люди? Я новенький О -о -о -о. в этой деревне. <пас> mm -hmm. <spillover> Здравствуйте. Привет. Коты. Оборонить. Хватит, тихо! Полицию милицию сейчас позвоню успокойтесь Я сейчас в подлицию позвоню, ну-ка быстро отсюда. Тишина Олег, ну-ка Ты чё такой сейчас щас Бабу, Зови! Я Тише Оборванцы О, <свят> двое. Тихо. Прекрати драться, все, стой. Прекратите драться. Тишина на. Тихо. Не Знаете, да хватит его бить достал, Олег. Я тебя сейчас огрею не лопатой. Он меня все время Это не ты его первый ударил. Ты его оскорбил вообще. Ты Ты не <свят> знаешь, что это за человек, ты его уже оскорбляешь. А, ребята, что за крики были ночью? Да, это мнение. мы всегда ткарем, мы не это не Погоди, переживай. Я... Я... Это... Рад познакомиться с этим. Это что такое? Ни одному не а, кажется, или у меня это уже это... все. О, привет, Катарх! Катарха. Ах ты говно, иди-ка сюда. Катарха. Я тебе сейчас набью лицо твое. Вот и все. пойду ловить. Катарх, у тебя нет ночных мотыльков для меня. Я тебе сейчас мотыльков таких наловлю. Я тебе сейчас мотылька этого знаешь куда засунул Пошел отсюда Ты не сидеть на этой крыше mm -hmm. Коты достойны от... А ты <свят> Ты ударил др... да Как ты смел котар... <свят> Сейчас я его огрею лопатой <свят> Что тут происходит Куда я приехал Пойду звать всяких жуба бабуев <связь> ну, иди, не тебе. О, я дальше досыпать Жуки-тараканы а что, что, что тут это? произошло? Кто Где ты? Где катарх? О, я мистер Бак Он ушел куда-то Боже мой, что ищу, тут происходит? Ищу Ищу катарха А мне, я вроде бы видел Кто такой Матарх Просто всякие Матархи за, до... За домами всякими тренди трансформируются. даже не знаю, кто он. А, ну я так, черты, кто? я увидел черты, но я не увидел, кто он прям на самом деле. Герои, что ли, дай поспать, ты чё, человеку не дадим. Вы спать там не хотите или как? Пау, пау. Лив, так, быстро всё, спать. Влияние. Вы спать там не хотите? Идите в сферу. Я досыпаю. Я жду, Бабабуй уже здесь, я тебя жду. Бабабуй, за мной, Бабабуй, срочно. Да, конечно. Бабабуй убежать я за Бабабуем, объясни. Кыш отсюда, ты, урод. Я знаю, я... Ой. Не мести мне, я про что-то красивое. Во. Я надеюсь, Катар скоро появится, мне нужна будет его супер. О. Тупое. Да да О, я как красота. А но... Просто... Махайо. А, ты что, типа человек-собака, что ли? А? я, мистер Дог. Да. Да, супер шанс. Почему Ой, у меня нет вот. супер... А, вот супер шанс нашел. А, а, а Тебе нравится? я тебя грею сейчас как тебя зовут ой а, вот, это Что? чё за а это козел, крыса которая да, подзаблудшая да, да, да, да, я тебе тут помог а ты дальше сам все я летел гильнесис правильно Э, как тебя зовут э Собакин? Ну, мистер Док. Мистер Док, иди ко мне. Да, Следи. Когда он детрансформируется, попади мячиком в талисман, а потом используя И мы заберем у него этот талисман, и пойдет он в жопу. Это Ничего не фейковый. Уля, я устал, я просто... Говно кошачье, иди отсюда. Так, собака сзади. Собака, аккуратно. Я вижу, ты умеешь гавкать. Я вижу, ты умеешь... Бабу... Ты можешь... Вообще... Бабу... Я вижу, что ты можешь... Все, никаких... Я тебе не дам никаких тараканов волшебных. Бабу... Клопа. Нет, ты меня называешь Бабабуем. Пошел в жопу. Все, я не знаю, кто ты. Пошел дай, ты вон, ты все. Адам другим-то э, волшебных муравьев. Нет, пожалуйста, муравья дай. Муравьи. Нет. А мне одного волшебного муравья. Они, мы не знаем, ты не знаешь, кто это. Пойдем за мной. Окей. Я поговорю, такой красный муравей дам. Красный мои, так, иди отсюда, ты не... Кышь! А Они, а они, что да, то, что я понимаю, то, что ты говоришь, да? Иди отсюда. А, не, что я понимаю, что ты говоришь? Пошел отсюда, на волзаный пункт. Да, не, нет, я тебе ничего не дам, клопов никаких. А, нет, Почему никто не спит, вас, вас... вас слышно? Почему никто не спит, я вас слышно вас... на всю деревню? Да что? подожди, тут война Какая идет. Какая война за сыр, что ли? Ну-ка, быстро отсюда! Я... Если... Я сейчас, правда, Все, быстро отсюда говно. Собака сам с ума сошла. А если я с мотылька, то вы в этом ты виновата. Вы спать не хотите, что ли, собственно. Потом. Если вы сражаетесь за вискос, то меня бы позвали. Но вы не сражаетесь за вискос, поэтому вы будете спать. Надеюсь, Ты нам не указывай, кот, или я тебе сейчас все твои, твои волосы повырываю. Я не ваш, кот, и не буду вас слушать сам умный, что ли, сейчас огрею тебя лопатой. Генезис, не будет лопатой тебя стоп шлепну. Пойдем. Ну как, здорово. юб б-мою. Ты что такой забивной? А ты кто еще такая? забивной держи. Я жду. Я пойду. Так, пойду такого классного клопа отдам другому. Вот этого клопа отдам другому. Вот этого клопа отдам другому. Кто тут кыш, тут, а, клопов рассматриваем. Пошел вот, а я просто красивый. Я такая... Кыш отсюда, муха Ш... И не в нашей тусовке клапов. Кыш кыш кыш кыш кыш. Ладно. Картофель, пшеница, Форм бесплатно. Картофель и Ο, пшеница Agent. бесплатно. Вам нужен картофель? Простите. Где это? Убежал. Убила прекрасное утро. Приду пил. Картофель, картофель, очень вкусный. вкусный, вкусный, очень. Иди за пожарить? мной. Что Я дело? творю. Надо Надо Что это? Что это? Чё пялишься, а? а? Хеликоптер, хеликоптер. Чё ты? Куда полетел? Это что это? Кто это... ты объясни мне? Ты Минотаврикс? Нет. Минотаврикс? Минотаврикс. И теперь объясните, что тут происходит. Так. Так, мы тебе объясняем. Ты получил талисман супергероя, понимаешь? Я Твоя сила... Я козлика у кого-то украсть. Вот там. Где там? Там наш. Вот. Это наш. А наш? Это наш. Ладно. Это, типа, тигрица, что ли, да? Это, да, типа, лиловый, лиловый, лиловый. тигр. Лиловый Лё, тигр, интересно. Да, а значит, именно около, вот, Как у меня, да, вот, вот та штука? Именно реловый тигр. Так. Около моего дома. Герой, вы... На похож. Я да, мне петуха больше нравится. Тигрица вообще кринжовая какая-то. Я шучу, тигрица, стой. Пурпурный тигр. Где? А, это катар. Ах ты, куда полетел? Ловите его. Это шпатарта до да кого Мужчина. опор ты даже не попал да, куда на... полетели лови одного да. да. вы... да. да, да, вы... да, они вдвоем давай. летают куда полетели они падают готовьтесь Ударь меня. А? У меня пойдите! киши, не пойду. Ловить его. Ловить его. Нет. Ты не попал? Нет. Нам как меня бесит сила. эта сила. а? Почему ты его... В... Нет, он добрый человек. Он приземляется... Это она. Не она. А, не а я-я-я, че он такой сильный. Он силы. силы, Гениально. силы. Супер шанс. Ну, давайся, тебе... Не победите да всех надо. За мной собака тупая. На кого так, О, кого-то я ее ем-то призвал. Говно каких-то. Давай, давай. Я ее я... я... жу-ка он, не он далеко не улетит. Этус Все чо? сейчас у него Этус? пропадет Этус? и он будет падать вниз. А, скажи, пожалуйста, где вот твой соратничек Феликсикс живет. А вот мне нужен его номерок. Можешь номерок дать? То. Меня а, извини, это ты? <сих> да ладно, давай. не идите за ним, не идите, отпустите его. <просит> Пусть он летит, отпустите его. Хорошо. <просит> Мистер Бак, okay. если что, я с вами перезаряжу, я скоро приду. Да, хорошо. Да, я мистер, понимала, мистер Бак, нужно можешь... с вами поговорить? Пога... Мистер Бак. Поговорим попозже. А, подойдите интересно. срочно, это срочно, мистер Бах. Но... Это, это срочно. Это срочно. Перевоплощай миру. Рар, подкрепись. Фейковый. Твой мой могу украсть. просто. Просто пикну ящиком и скажу опорт. порт. Я за ягодами сходили. Х... Ягоды... Мисха... Зря мне выпало. Это был знак, что, что надо идти что? вниз. Что? Хорошо, Жизна я ду... все внуковали. понял. Чудесный мистер б, чудесный мист, чудесный мистер бак. Готов Дорог... Дорог... отозваться. Дорогой, мон... дорогой монарх, о, будь осторожен, о, потому что, что, что эта собака что что очень наглая. Что... Эта собачка-то может быть и наглая, но я все равно наглее. Телец Монфейкова, я почему-то скупаю, что могу от него отказаться. Отказать. Петухи, петухи. Иди сюда, Дити, ты. Петухи, кушай. Петухи, давай. Я Да, я его тронул, я его тронул. все, ну все, прощай. Чтобы разберусь. Сублимация. Нет, нет, слияния. Отзываю, а я, я, его на себя убегал, я его на себя возьму. на себя возьму. катастрофа! Я потерял камень чудес. Я ж не могу создать таких тысяч. Мистер Бак, смотри. Да. Я здесь. А, давай, давай, Плес, О, ты изменил, зумни, ты изменил себе костюм? Да, я приторю, короче, талисман вот этого... По, -короче, Клевера вот этого. Для него Много... а, а почему У меня таких копий миллионы. По сравнению с тобой. Петух, я же могу вечность я это делать, как и ты. Мы просто улетим а с тобой порт? в космос. Ты ну, использовал апорт, чтобы забрать его талисман? А, ну сказать вот этот талисман. Ты забрал а, быка. Это... <свят> Нет, погоди, я его подожди, я его уничтожу. Ты ты же знаешь, что, что это бесполезно. Мы будем лететь вверх, а и вы, нас никто не, не достанет. <свят> Верка, ты уже я за спор... это понимаю. Вижу, а а, а вот ты вверх. Флар... Мистер Док, вы где? Мистер Ход Док, вы где? Я скоро переуплашусь. Так ты уходи. А у него таймера нет, поэтому он может использовать свои силы без перезарядки. Попади. Эээ, стой, стой, Говно такое. Используй свою силу и попади в него, Кливера, быстрее, талисман Кливер. Эй, Балби, стой! А что, балбес? Я не попал. Пока-пока. Рассоединись что? с этим талисманом. Почему я должен рассоединиться? Ну, у тебя нет других талисманов, кроме этого, да. Быка мы забрали, это мы забрали. Так мне же сказать, тем лишь одно словечко, и все эти талисманы появятся. Ты же знаешь, что словечко пойди, да? А что ты прыг... прыгаешь? Боишься нас, да? Мне страшно, лишь но то, что вы за мной преследуете, значит, у вас есть какой-то хитроумный план. Да, у нас так, он был всегда, вообще-то. Ну да, Еще один талисман Кле... не, не люблю объединять три талисмана после последней нашей с тобой ста... А можно посмотреть твою брошку? Можно посмотреть на твою брошку? Можно? она находится под костюмом? Как ты ее посмотришь? Или а ты а что? Он? Так она просто отдела? А, как, какие у нее силы? У него создавать. Я могу просто легкую тебя забрать. Э, ты их на тебя, и, и ты и на, талисман будет. Это я бесполезно я за ним не бегать, я поэтому, раз, ребят. Расходимся. Я тебе расходимся. Мне пора дитя дитя. Дитя. трансформироваться. Надо козла убрать. У него ж козюл. Ну, он и так козел, как бы. Надо... То есть я могу знать личность катар... катарха, если я заберу у него талисман. Так. Надел, а привет, как же нет, дожди о, привет, привет. пойдем спать я устал сегодня Ой, зачем ты вообще с этими ягодами поперся Нет. А,